Всем привет! С вами Яна Пестова. Я живу в городе Краснодаре. Мне 64 года. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как можно прекрасно выглядеть, не пользуясь косметикой из различных бутиков с разрекламированными брендами, магазинов и аптек. Хотя раньше я именно этими средствами и пользовалась. Но... К сожалению, результатов я не имела. Кожа потихоньку старела. И тогда я стала искать что-то лучшее. Одна знакомая посоветовала мне перейти на косметическую линейку из бренда российской компании «Сайберян Wellness. Она называется «Экспиральта Платин». Это косметическая линейка, что важно – полного ухода, комплексный уход каждодневный. Это очень важно. Тогда будет результат и что же вы думаете через три месяца я уже заметила, что моя кожа разгладилась а улучшился овал лица улучшился тургор кожи разгладились мелкие морщинки а позже у меня даже ушли морщинки возле глаз так называемые гусиные лапки которые очень трудно поддаются коррекции и пошло мощное увлажнение кожи и теперь эта линейка Экспиральта платину только моя, и я никуда не хочу переходить, я буду пользоваться ей всегда, тем более, что она не аллергенна, она безопасна, она не вызывает привыкания, потому что она сделана по высоким технологиям, и в ней есть очень интересный ингредиент. Эта молекула транспортная, она называется X50, то есть она все питательные вещества из этих средств доносит в глубь кожи. Если такого, такой фишки нету в креме, бальзаме, сыворотке, в любом косметическом средстве, то тогда оно только бессмысленно размазывается по коже, но ну, дает небольшое смягчение, не более того. Потому у меня не было результатов в прошлых косметических линейках. Сейчас я очень рада. Если я провожу по коже лица, то я чувствую глубокое увлажнение, бархатистость, нежность моей кожи. Такой кожи у меня не было даже в юности. И сейчас я всем советую эту линейку Экспиральта Platinum компании Cyberian Wellness, Дорогие девушки, женщины, ей можно пользоваться с 25 лет и до бесконечности. И еще очень приятно, что при покупке любого средства, вот вы видите примеры здесь представлены, на мою дисконтную карту магазина CyberIn Wellness идет кэшбэк 25 процентов уже на следующий день, что очень приятно. Ни в одном магазине вы не увидите и не поймете такого кэшбэка. Итак, желаю всем быть молодыми, красивыми. Пользуйтесь линейкой Экспиральта Платинум компании Сейберен Wellness. С вами была Яна Пестова. Всем пока!